Все мы знаем, что происходит с киберспортом в СНГ по мобильной колде. Сегодня не будем мусолить, кто прав, кто виноват в случившемся, этот киноматериал о другом. Если киберспорта в СНГ нет, то в нас он точно присутствует и его никто не сможет забрать. Поэтому... Мужские мужчины, чтобы поднять скилл, нужно не только все время проводить в онлайне на игровые часы, но и заниматься разбором и анализом игр, людей, профессионально этим промышляющим. Грубо говоря, просто чекать турнирные катки. Пока что, к сожалению, мы не можем наблюдать СНГ-коллективы на мировых чемпионатах, но можем наблюдать за другими командами. Очень круто, что открылся официальный киберспортивный канал по колде. Оттуда я, в принципе, и буду брать информацию. А еще у меня есть информация, что отличный киноканал Светила ждет новых зрителей. Там ты найдешь актуальные сборки на Волыны, инфу про обновления, челленджи, топы и другой движ Париж, который организовывает данный мужик. Также Светила организовал изичный конкурс с крутыми призами. И пока на канале не миллиард подписчиков, Скорее участвуй, ссылочку на все это ты найдешь в описании. Итак, мужики, давайте понемногу просвещаться. Сегодня мы взглянем на команду Influence Rage. Это бразильский коллектив, который хорошо выступил на чемпионате мира 2020 года. Они заняли первое место в региональном плей-оффе четвертого этапа чемпионата мира. Дальше они не смогли участвовать, в принципе, как и другие команды из других регионов, из-за обрушившейся на мир пандемии. В итоге все призовые были поделены и инфлюенсом отслюнявили 15 к Если кто-то сейчас хотел перевести баксы в рубли, то не напрягайтесь. Вот столько в рублях они заработали на команду. Неплохо, не правда ли для мобильной игрушки? Как там на заводе, мужики? Ай, бля... Я же сам тружусь на суточной работе. Я хотел бы с вами поговорить о их финальной катке против Фебов, которые забрали 10 кабаксонов с этого турнира. Тоже неплохое число к ним прилипло, между прочим. Итак, немного предыстории. Этот матч был на выбывание, и тут определялась команда, которая бы представляла свой регион. То есть, в их случае, это регион Латинская Америка. Весь матч, естественно, мы смотреть не будем. Хочу выделить главные моменты, которые нам больше всего понадобятся. Первое. Это основное оружие. Вы только посмотрите на скриншот. Никто не играет со штурмовыми винтовками. У большинства в руках пистолет-пулеметы ХГ-40, и QQ9. Напомню, что в те времена ХГ-40 отлично себя показывала в бою. Это произошло естественно после ее бафа. На этом чемпионате все старались играть с метовыми оружиями. И в принципе это правильно. Как мне кажется, на чемпионате 2021 года на смену ХГ-40 придет Бизон, ибо сейчас он тоже очень хорош. МП-5 тоже появится на чемпионате, но на самом деле ей есть замена, о которой я расскажу чуть позже. Итак, большинство играет с пистолет-пулеметами. Инфы начинают за оборону, и поэтому один игрок у них вооружается снайперской винтовкой, чтобы чекать мид и длину. Но первые три раунда они летят, и только к четвертому они одупляются и громят. Второстепенное оружие, практически у всех это гранатомет, причем не стингер, а именно одноразовый гранатомет, такой выбор обусловлен тем, что у этой взрывучки урон и площадь поражения больше, чем у стингера, а это значит, что чекать позиции можно будет намного эффективнее и соответственно забирать противника тоже. Если поговорить о бросалках, то у инфов в этом матче двое игроков используют молотов, а остальные осколочную гранату. Из тактического снаряжения здесь, конечно же, активные защиты и дымы. У одного, правда, еще заморозка была, но ее что-то особое он не юзал. Если поговорить про перки, то тут немножко сложно понять, кто с какими умениями играл. Но я успел заметить, что тут были перки Шапнель, Легковес, Стойкость и Мертвая Тишина. Если кто-то из вас э, будет пересматривать данную игру, то обязательно черканите в комментариях, какие перки вы успели заметить еще. Самое главное, что здесь присутствует, а точнее, чего здесь нет, это перка предрасположенность. Ибо никто не играет с минами, растяжками. Да, тут пользуются как бы дропшотами в перестрелках, вот этой небольшой грязью. Но никто на говне не играет. В итоге, Influence Rage вытягивают игру и забирают баблишки. Но это было год назад, и возможно сейчас их сетапы выигрывают. Намного иначе. Я не поленился и нашел бразильскую лигу по колдушке, где на постоянной основе проводятся матчи. А, так вот, я успел заметить одно очень интересное правило в этой лиге. В общем, в ней нельзя брать два одинаковых навыка оперативника на команду. То есть, все должны бегать с различными умениями. Я, если честно, не знаю, для чего это сделано. Возможно, в пользу зрелищности, но по факту, если бы такого правила не было бы, то пул навыков в игре был бы очень грустным. В общем, сейчас, естественно, никто уже с ХГ-40 не играет. Это пройденный этап. Инфы любят full тимы играть с QQ-9. Иногда, конечно, на длинных картах у них появляется снайпер, но в подавляющем большинстве это full пачка пепочей. Сборку, конечно, сложновато точную выкатить по их обвесам, но все-таки некоторые модули были видны, и можно сказать, что на MP5 они не берут рукоятки на контроль. У них стоит увеличенный магазин на 45 патриков и монолитный глушитель, также стоит модуль без приклада и пятый обвес. А, либо это рельефная обмотка рукоятки, либо это тактический ствол, ибо в их сборках присутствует хорошая подвижность и отличная скорость перемещения в прицеле, ну и АДС соответствующий. Возможно, кстати, у некоторых из них висит перк нанесения ран, который замедляет регенерацию здоровья у противников при попадании по ним. Ну а в любом случае, данные господа не берут рукоятки на контроль и это факт. Надо будет тоже попробовать поиграть с таким сетапом. Я уверен, что модули и перки у них меняются в зависимости от режима, но в общем, если попытаться выделить их усредненный сетап, то выглядит он вот так. Основное оружие пистолет-пулемет QQ-9, второстепенное оружие одноразовая ракетница, осколочная граната, активная защита, либо же дым. Перки легковес, стойкость, мертвая тишина, либо же перк шрапнель. Про навыки оперативника я рассказал. Скин! Скин, естественно, у них женский, а именно городской сталкер классический, ибо он очень хорошо сливается почти что с каждой локацией, и к тому же, как вы знаете, женские модельки персонажей чуть меньше мужских, и поэтому по ним попасть сложнее. Все киберы юзают данную фичу, единственное, что женские скины у всех разные. Посмотрев пару игр и данный сетап, можно сделать вывод, что игра у Influence Rage заточена на агрессию, нежели на какой-то позиционный геймплей. Как бы понятно, если они играют в режиме найти и уничтожить, то никуда особо они не рвутся, только если там какие-нибудь перетяжечки. Но когда они играют за нападение, либо же в каких-то других динамичных режимах, то тут full team QQ9 нарисовывается и в принципе это работает. Получается, сейчас в Латинской Америке по прошлогодним результатам чемпионата мира 2020 года, это лучшая команда в регионе. Мне кажется, они сохранят свои сетапы и для будущего чемпионата, хотя, возможно, Бизон придет на смену Кукухи. Ну вот, мужики, хоть с одной зарубежной командой мы познакомились и немного прокачали свою киберспортивную осведомленность. Я не стал затрагивать такие темы, как перемещение, перетяжки, дефолты, потому что все-таки лучше включить фулкатку и поглядеть, что и куда. На 40 минут мне не хочется растягивать киноматериал как говорится хорошего понемножку мужики если данная рубрика найдет отклик в вашем сердце то я могу ее продолжить и вместе с вами будем киберспортивно пополняться знаниями и другой полезной информации если вы за то пишите в комментариях спортивный спорт и я еще что-нибудь интересное для вас найду не забудьте также шибануть кулаки и подписаться на данный кинотеатр если кто-то еще этого не сделал как обычно жму всем руку с вами был был